Давайте перейдем второй еще коммент. Да? Не знаю, как его воспринимать. Я стараюсь во благо все принимать. Да? Вот. Наталья Колесникова. Тот, кто ставит знак перевертыш, восклицательный знак, что нам сказали называть, а он голову на землю положил, а туловище вверх, вверх тормашками. То есть наоборот, все понятия меняют. Например, желаю здоровья означает желаю болезни и так далее. Понимаете, я все-таки э, стараюсь воспринимать этого здравость. с некоторого момента линейного времени. Вот, допустим, такие продвинутые персонажи, как Рахман Торир. Вот он говорит, что не надо э, вопросительный знак ставить. Это якобы серб, которым отрезают, там, ну, скажем так, промежность. Да. Это же у него и восклицательный. Это него, ну, да, да, семерку ставить же восклицательный знак. Это тоже знак умершего человека. Хотя ну, я не вижу в восклицательном знаке никакого трупа. Вот. Другое дело, понимаете, это ж ну, не нужно вот закапываться уже в такие дебри лютые, понимаете. Не нужно искать э, черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Ну не надо, нужно, э, понимаете, излишнее усилия тратить, на хрен знает что. Э, вот другое дело, да когда э, я обращаю внимание подписчиков, да, слушателей, зрителей, когда и, иконка вот эта, да, и там просто нанеймовское какое-то обозначение, там буковая или еще какая-то хрень, да, вот, отделенное туловище, вот это другое дело, вот, потому что у каждого человека должно быть или родное, имя, фамилия, отчество, да, ну, в любом порядке, как он хочет, или, допустим, какой-то здравый никнейм. Вот. А не так, что, допустим, как некоторые берут, вот я стебался когда-то, да, там, обалдуй, обалдуевич или еще чего-то. И иконка какая-то, или маразматическая какая-то идиотская, или вот это просто ненеймовская. Вот. Это не здраво. А вот. цепляться к знакам препинания и говорить, что наши предки вообще не использовали знаки препинания. Это обман на самом деле. Понимаете, если разбираться не в изящной словечности, да, а в здравости всего, то, вот, поймите, дело в том, что вот эта буквица 49, да, 7 на 7, это новодел. Вот. И это уже, в принципе, доказано. Э вот эти вещи, допустим, которые, как она там называется, вот это червячки эти, кругляшки, блин. Говорова, всеосветная грамота. Да, всесветная грамота. Это даже не нужно говорить, что это новодел, потому что это вот группой Говорова и прочих этих самых, это клепается прямо сейчас. А, Шубин еще вот к этому причастен, понимаете, это прямо сейчас делается. Не надо этому придавать какую-то древность, какие-то осмысленные. Вот. Вы лучше послушайте то, что я говорю. Это максимально здравое. Сколько должно быть в а звуке азбука, то, что называется, да, а Сколько должно быть буков. Столько, сколько нормальный русский человек может произнести звуков. Вот столько должно быть буков. Э, пример вот небольшой есть, да, в Белоруссии. Там как пишется, там так, как говорится, так и пишется. Правильно. Смешно, конечно, некоторые там выражение. Ну, это потому что с, нашего, с нашей колокольни. Вот. Но на самом деле это очень правильно. Только нужно добавить. В азбуку нужно добавить столько звуков, шипячие, там разные, какие человек произносит. Не вот эти вот э, насекомые, да, которые там живут там, в Тайване и, и прочие этих самых. Да, вот эти вот э, существа, которые ну, к человеческому роду никакого отношения не имеют. Так, похоже немножко, да? Вот. Нормальный человек сколько произносит звуков, вот столько должно быть букв. И писать так, как это произносится. И вообще каждому слову, каждому термину, каждому понятию должно быть свое слово дадено, свое название. Вот, вот это вот другое дело. А в Дебре вот эти леют. Это перевернутый человек. С каких делов? Это точка, значит голова отрублена. А что у него... Что у него вверх торчит? Почему он даже... Одна нога. Даже, да, непонятно, что. То ли это туловище, да, ну как говорится, да? Э, рисуют типа дети. Э, как, огуречек, э, Точка, палка. А, палка-палка, огуречек, получился человечек, понимаете, вот это, этот, этот бред. А где воскресательном знаке, что там, туловище? Или ну, это она в мешок завязанная. Ну да, вот, понимаете, это бред. Вот, вот, такие пироги. Ну, кстати, вот интересный этот самый по поводу ну, вот знаков этих типа препинания или вот этих как они знаки тоже это препинания считаются, да? Ну, все все это, и, все да, все это, это там, знаки да. препинания. Да. Хороший можно эту самую параллель провести с матом. Ну как в текстовом режиме восклицание, какое-то негодование передать или как задать вопрос? Вот. Но с вопросами легче, потому что если в предложении есть кто, что, это в принципе сразу его делает вопросительным, это без проблем. Ну, как, так сказать, крикнуть в тексте? Другое дело, что э, сам текст, э, это примитивщина, ну, легче все-таки, если я имею в виду, сейчас это имеется в виду, э, технику какую-то использовать, ну, мобильный телефон, голосовые сообщения и все такое прочее или вообще видеозвонок сделать, или эти самые, то есть текст, это примитивщина, то э, уборы, э, убирание этих знаков препинания в тексте обрезает их смысл образность теряется, хотя текст это и так э, примитивщина, а убирание матов из речи, когда ты, блин, ладно, не буду я писать, потому что там вот эти знаки припинания плохие, я голосом сейчас скажу, но тоже, опять же, рафинированно, красиво, тоже э, кастрирует, извините за выражение, образ, вот именно, э, только в речевом э, исполнении. Вот, и во-первых, мир еще, ну, да, дальше, ну, во-первых, опять же, паразитов это много, понимаете, э -э благодаря вот этим современным всевозможным э, приблудам э, ну типа смартфоны и прочие эти самые да появились -то эти понятия как иконки там вот эти эмодзи и прочие эти самые вот я считаю что это нормально даже не просто нормально а что это хорошо вот почему а потому что голым текстом трудно выразить эмоцию а если поставить вот эту вот смешную какую-то там э, эмодзи да вот, рожицу, вот, там... уже тогда б, будет понятно ругательно ты какой-то коммент пишешь стебно или наоборот, весело, понимаете? Вот, поэтому опять же, я призывал и призываю к живому общению да. с видео. Потому что тексты, даже голосовухи, это все полумеры. Серьезный СМ, если голова отрублена, то какая разница, снизу или сверху? О, О! О! Вот, вот сразу видно, вот здравое человечище, да? Вот. Поэтому давайте эти самые, по возможности, понимаете, опять же, якобы, якобы, наша русская, там вот это все это дело при царе-батюшке было, когда ятями были и прочие эти самые, да, книги писались. Вот это, якобы, буковица это была, 7 на 7, да. Сейчас, что я хотел сказать. А до этого, вот это древняя, этот, как он этот, круг этот, которым вообще без знаков припинания писали, которые долго расшифровывали. Фесский диск, ну эти, а, русские, Да, типа... диск этот, понимаете. Это все бред, это все обман. цифр не было, да, до изобретения якобы арабами, арабских этих цифр. Вот поэтому числа обозначались буквами. Вот понимаете, это говорит о том, что недоработано. Ну, недоработано, понимаете, Это Недоработан символов... обман этот, я бы сказал. Да, это, это новодел, понимаете, все вот эти вот буковицы и прочее, это наводил. Круг нашей жизни начался, все, с этого все стартануло. Вот, вот это все безобразие. Нам надо это довести до ума. И не закончится этот круг, пока... Э не доведем это все дело до ума, понимаете? Поэтому надо и эмоции вот эти все вкладывать, и все, и учиться общаться. И общаться нужно по-настоящему. А по-настоящему получится, чтобы выйти на общение телепатическое. Это надо, чтобы душа открывалась у человека. Ну все, опять возвращаемся к тому, о чем мы, собственно говоря, вот эти, начиная с первых роликов, пытаемся достучаться вот, а чтоб душ, до души, да, души чтобы эти открылись друг другу. Нужно, чтобы мир был нормальным, потому что в таком мире никто не захочет... Общаться с открытыми душами на какие-то темы возвышенные, потому что гложет, э, э, ну, так скажем, политическое это мерзкое слово, обстановка, э, бытовуха и все такое прочее. Поэтому прежде всего мир нужно изменить, чтобы потом mm -hmm. в нем красиво общаться. И давайте все-таки добрее быть друг другу, э, по крайней мере к тем, которые... Ну, хоть что-то в этом мире делают, есть определенное здравое направление. Вот. те, которые абсолютно как не люди. Ну, я считаю, что с ними надо как можно меньше общаться, да лучше вообще не общаться. Да.